Здарова, мужские мужчины! Я обожаю, когда добавляют такого рода оружия, которые преображают и изменяют геймплей. Новый дробовик — это оружие не для всех. Он не подойдет игрокам с интегрированной кнопкой стрельбы и прицела. Он не подойдет киберспортсменам и людям, недавно погрузившимся в мобильную колдушку. Наверное в замешательстве. Почему этот дробаш не подойдет киберам? Я тебе все по порядку разъясню, но сперва хочу сказать спасибо ребятам из SteelSeries, которые подсобили мне в монтаже данного выпуска. С помощью мышки SteelSeries Series Rival 3 Wireless это охренительная беспроводная мышка со сверхнизкой задержкой беспроводного сигнала. В ней стоит великолепный сенсор TrueMove Air, специально разработанный для такого класса устройств. Этот сенсор поможет тебе доминировать, как и в мега динамичных шутерах, так и во всяких стратежках. К тому же, Rival 3 с более 400 часов полноценной работы выдает. Если что, это очень много, и это хорошо. Эргономичная форма, настраиваемая RGB-подсветка, корпус и кнопки из высокопрочного полимерного материала. В общем, мужики, для работы и гейминга это самое то. Переходите по ссылке в описании, заказывайте и побеждайте! Steel SteelSeries красавчики! Ну что, господа, давайте взглянем на коротышку, и пройдемся мы по его недостаткам. В бою у вас будет всего лишь 12 выстрелов. Причем расстояние эффективной стрельбы тоже небольшое. Боезапас Жаканы умышленно сделали неточными. Одним словом, разработчики сделали все то, чтобы с этой пушкой не играли как с основным оружием. Да, в принципе, это и не нужно. Чуть позже я поведаю вам свою тактику-галактику на кратышке. Сегодня будем действовать по образу и подобию прошлого киноматериала про Кэрея. Так как дефолтный боезапас — это дробь, то точно определить значение урона на отдельно взятой дистанции не получится. На помощь нам придут жаканы. С помощью них мы узнаем, сколько метров сохранения дистанции добавляет тот или иной модуль. У коротышки урон падает два раза. Вешаем на него только жаканы. От 0 до 8,5 метра урон во всей части тела будет 92. Только в голову прилетит 110 единиц дамага. Первое падение урона как раз таки будет с 8,5 метров и сохранится до 18,5 метров. Урон немножко упадет, и что самое интересное, значения будут одинаковыми абсолютно во всей части тела. Второе падение начинается с 18,5 метров. Значения резко изменятся, и по всему хитбоксу будет проходить всего лишь 55 единиц дамага. Теперь давайте поставим монолитный глушитель. Если без модулей первое падение у нас было на 8,5 метров, то с монолитом уже на 9. Ко второму падению этот модуль тоже добавил полметра и изменение произойдет на 19 метрах. Теперь возьмем дульный модульчок. К первому падению он добавляет целый метр, а вот ко второму падению целых два. И заключительный модуль – это глушитель мародера. У него точно такие значения первого падения урона, как и у Чока. Только на втором падении он вырывается вперед и накидывает 3,5 метра. Давайте я облегчу вам задачу и все, что я сейчас показал, представлю в виде таблицы. Смотрите, мужики, здесь все просто. Цифры в таблице – это то, насколько бустит определенный модуль Рэнджу. Если у монолитного глушителя и Чока значения одинаковые на двух отрезках падения урона, то у глушителя мародера и пламя-гасителя они различные и это важно помнить. По дистанции самые неудачные модули это, конечно же, пламя и монолитный глушитель. В их сторону мы даже не будем смотреть. У чока и глушителя мародера абсолютно одинаковый буст первого падения. Мне даже по барабану, что глушитель мародера бустит половиной метра на втором падении урона, я не выберу модуль чок из-за того, что он немного ухудшает спринт-аут. В то время как мародер ухудшает АДС и немножко кучной стрельбы при прицеливании в движении. Еще разочек сакцентирую внимание при прицеливании. Плюс глушитель мародера это в первую очередь глушитель, так что мой выбор был несложным. Теперь я буду говорить о том, чего лучше не делать с коротышкой. Я не рекомендую брать жаканы ибо их умышленно сделали неточными. Чем дальше дистанции, тем больше они мажут. Так уже на 15 метрах прицельная стрель Сольба усложнится и эффективность оставит желать лучшего. Лучше всего играть с коротышкой без жаканов. Дроби намного эффективнее и вблизи не оставляют шанс противнику. Коротышка это дробовик, с которым нужно играть исключительно от бедра. Думаю, по моему геймплею вы уже поняли почему. От мушки как бы можно играть, но зачем, если ранжа у него очень маленькая? Это вам не крем или боюшечка. Ловите еще один интересный факт в копилочку. Коротышка без модулей дамажить цель будет до 20 метров. Причем неважно, от бедра вы будете стрелять или от мушки. Я собрал коротышку, так что это расстояние увеличилось на 5 метров. Из прошлого выпуска мы помним, что на дробовиках есть два важных параметра. Это дистанция и кучность стрельбы. С модулем на дистанцию мы определились, а кучной стрельбы нам нужно бустить только от бедра. В режиме прицеливания она нам не понадобится. Короче, давайте я вам просто сборку свою покажу и скажу что почем. Данные показатели в таблице – результат взаимодействия модулей. Для нас важны такие показатели, как дистанция, разброс пуль при стрельбе от бедра, спринт-аут и время перезарядки. Я еще забустил рывки при попадании, чтобы особо не шатало, но можно и без этого. Глушитель мародера дает негативный эффект кучности стрельбы при прицеливании, но нам на это фиолетово, ведь играет желательно только от бедра. Другие негативные эффекты можете подробнее глянуть просто нажав на паузу, но лучше всего залетайте ко мне в телеграм-канал, туда я выложу дополнительные материалы про этот выпуск, ну а также сможете найти другие доп допфайлы, которые не были показаны в прошлых кинолентах. Ссылка на тележку в описании. А теперь давайте сравним разброс коротышки от бедра без модулей, сборочка у нас будет, и сборочку мою возьмем и посмотрим, что там у нас изменилось. А сейчас немного рассуждений, почему коротышка не подойдет игрокам с интегрированной кнопкой стрельбы. Ответ лежит на поверхности. Для коротышки нужно выносить отдельную кнопку стрельбы от бедра. Людям, играющим в два или три пальца, не всегда удобно такое положение вещей. Хотя, возможно, кто-то играет и не парится. Но лучше не мучиться и переходить на игру в четыре пальца, ну или и 5. Кому как удобнее. Киберспортсменам данный ган в сетевой игре тоже не понадобится, ибо с ним нужно рисковать и идти вперед. Сколько раз попадался с киберами, у всех один и тот же сценарий действия на поле боя. Игра от позиции с минимальным пушем, в руках конечно какой-нибудь метаган, ну и в редких случаях они иногда может быть что-то неординарное юзанут, но это очень редко. Это в принципе неплохо, ведь игра в рейтинге и на каком-нибудь скриме это максимально разные вещи. Рейтинг это больше развлечение и отдых для нас, простых обывателей. Ну а для киберов еще одна дополнительная тренировка. В общем, мужики, дробовик-коротышка не для широкого использования в рейтинге. С ним хорошо можно ворваться, выдав пару шотов. Главное, не забудьте отработать смену оружия после выстрела, чтобы добить соперника. Лучше всего использовать дробовик в вместе с пистолет-пулеметами, ибо у них хорошая скорость смены оружия. На штурмовках это происходит чуть дольше. Главная его фишка – это парная работа с основным ганом. Не нужно брать на него перк «Полный боезапас» или перк «Стервятник». Только «Кураж» и только «Хардкор». Больше всего, мне кажется, коротышка понравится КБшникам, ибо потенциал у этого приятеля довольно-таки неплохой. Ну а теперь, брата-брат, расскажи, что ты думаешь про коротышку. Взял его во второй слот или нет? Лично я поставил. Не забывай про дополнительные файлы в Телеграме, зашибай кулакич под данным киноматериалом, ну и все, я пошел. Жму руку, с тобой все это время был огненский. Давно на стриме посидели с кайфом, в кастомках отцы поиграли знатно. И все, кто поддержал меня рублем, всем шалом, и спонсоры тоже красавчики.